ищите где выгодно оформить страховку на автомобиль хотите оформить страховку через интернет но боитесь нарваться на липу пытаетесь оформить полис самостоятельно но у вас ничего не выходит или вы просто не хотите заморачиваться и вникать во все технические тонкости оформления приветствую на связи Денис Диагнов я специалист автострахования более 4 лет я работаю в данной сфере и я помогу вам оформить полюс удаленно для этого вам нужно только оставить заявку и я свяжусь с вами по этому вопросу также вы можете самостоятельно оформить полюс через мой сайт. За 7 минут с помощью калькулятора вы сделаете расчет сразу в 10 страховых компаний, оплатите банковской картой и получите полюс на электронную почту. Вы не тратите время на посещение офиса, оплачивайте только стоимость полюса, оформляйте полюс через проверенный мой сайт. Контакты и ссылку на сайт я оставлю под данным видео в описании. Если не хотите заморачиваться, то оставляйте заявку, и я помогу вам оформить полюс. Если же хотите оформить полис самостоятельно, то переходите на сайт и оформляйте его сами. На связи был Денис Дьяконов. Удачи, пока.